Походные печи от фабрики «Интерьерной ковки». Походные печи используются для приготовления пищи на открытом воздухе. Вес и размеры позволяют брать печь с собой во время поездок на природу. Материал изготовления – металл. Мобильные, легкие и разборные. Пригодятся на рыбалке, в путешествии и туризме. В комплект входят съемные подставки для казана или чайника. Самая миниатюрная модель весит 4 кг высотой 45 см. Модели покрыты жиростойкой краской черного цвета. Поговорим о преимуществах. Обеспечивает полное сгорание сажи и высокую температуру нагрева. Приготовление блюд без привязи к газу и электричеству. В качестве топлива можно использовать любые древесные отходы – шишки, ветки или сухую траву. Походные печи на сайте фабрикаковки.ру в разделе «Кованый декор для сада».